Торговый робот на базе индикатора аллигатор Данный торговый робот входит в комплект 13 торговых роботов для терминала Quick. И мы сейчас посмотрим, как этот робот выглядит, какие имеет настройки в терминале Quick. Перед нами уже запущенный, готовый к работе торговый робот на базе индикатора аллигатор Робот состоит из окна, которое выводит сам робот непосредственно в терминал Quick, где есть самая необходимая информация. И удобного окна настроек, куда вы вносите все необходимые параметры. Параметров много. И для каждого параметра есть подробная видеоинструкция. В видеоинструкции все рассказано, как настроить каждый из параметров. Неподготовленный даже человек достаточно быстро разберется и сможет сам все самостоятельно настроить. Никаких специальных знаний для этого не потребуется. Данный робот предназначен для работы на всех трех торговых площадках. На срочном рынке Форц, на фондовой секции и на валютном рынке. Вы вводите параметры своего счета. Выбираете бумагу, на которой торговать. И приступаете к работе. Таймфрейм и сами параметры индикатора задаются непосредственно на графике. То есть робот с графика считывает информацию, обрабатывает ее и в случае возникновения сигнала начинает торговлю. Вот если сейчас мы посмотрим на график. То здесь, если бы робот был у нас уже запущен, сейчас он у нас запущен в демо-режиме, а если бы он был запущен в боевом режиме, то вот здесь произошел бы вход в позицию, и где-то здесь произошел бы выход из позиции. То есть вот все это движение. В данном случае робот-аллигатор поймал бы. То есть это робот исключительно трендовый, и его задача меньше всего потерять боковике и поймать хорошее трендовое движение, если оно на рынке появится. Вот в данном случае оно появилось, его бы робот забрал. Вы можете работать не только в автоматическом режиме, то есть робот может автоматически входить в позицию, выставлять стопы и профиты, но он может также работать в режиме советника. Вот как сейчас запущен демо режим. И при возникновении сигнала робот просто подсвечит вот эту позицию. Что появился сигнал? Он ее подсвечит зеленым в случае ланга и эта строка будет светиться красным в случае шарта. Сейчас как видите сигнала нет. Если сигнал появится то это появится в окне. То есть в, в ручном режиме, в режиме советника вы торгуете сами. Сами входите в позицию, выставляете стопы и профиты а робот только отслеживает сигналы и подает вам их. Можно все делать в автоматическом режиме. Какие еще есть настройки? Ну Здесь можно обозначить время в течение которого вы будете торговать Естественно, задаете количество контрактов, какими работать. Есть функция защиты от запиливания. И можно реализовать также виртуальный режим, когда даже на одном счету, на одном субсчету, вы можете в квике запустить два робота аллигатора на даже одном инструменте, но с разными параметрами. Такое тоже в данном роботе возможно. И как это все сделать, это подробно описано в видеоинструкции. Есть стопы профиты, есть трейлинг стопы и также есть стоп по волатильности. Дополнительно его можно настроить и использовать. То есть робот в зависимости от, рынка, от волатильности рынка будет выставлять разные стопы. Вот самые основные все настройки. Можно работать в реверсе и можно работать в режиме только long, только short. Вот в таких режимах вы все настраиваете. Дальше. Нажимаете сейф параметры сохранились и робот приступает работать с новыми значениями. Вот такими основными параметрами, возможностями обладает торговый робот на базе индикатора аллигатор Кого предложение заинтересовало, можете еще посмотреть на нашем сайте. разделе торговый робот, есть 13 торговых роботов для терминала Quick. Но рекомендуем брать не просто торговых роботов, а брать их вместе с курсом по подбору прибыльных параметров. В этом курсе идут готовые формулы для данного робота, и вы можете не тестировать все на своих деньгах, а вы можете на истории провести тесты и запускать робот уже с прибыльными параметрами. Это гораздо эффективнее, и вы всегда можете самостоятельные параметры подкорректировать в зависимости от того, как рынок изменился. Поэтому рекомендуем брать только с курсом по подбору прибыльных параметров. Так вы сэкономите свои деньги и упростите себе задачу по настраиванию торгового робота. Благодарю всех за внимание, до свидания.